А привет всем! Сейчас мы посмотрим новый ролик от 152 миллиметра ликвидатор против кваса. Поехали! Привет! Поехали! Предыдущей серии. Ну что народ? Готовы бой. А, бои. Да, Ой, он упал не... в подвал и встретился с каким-то грибочным монстром. Наш, боец, смерти... квас. Ага. Наш и... чувак Квас. Значит, против него ты с грибами, его зовут Ликвидатор по логике. Подожди, мы видели, что он приехал, но боя еще не было, правильно? Да. Его сейчас спустят вниз. А что будет, если я откажусь от боя? Где тебя отправят на утилизацию? И он там будет с этим вот, типа ликвидатор его, получается, зовут. А! А! Стену! Угу. Какие милые мышки, смотри. Ой, а камушки не милые. Вот он, видишь? Такой так радиоактивный. Так квас, либо или ликвидатор, ликвидатор похоже. Ну, квас это вот этот там. А -а -а. Он же сказал. О а чем квас? То, что советский. Что -то слепой да он слепой. Так это же хорошо, удобно. Я так понимаю, он ликвидировал аварию на ЧАЙС, и поэтому он мутировал. Поэтому он называется ликвидатор. Вероятно. Ты а чего чего-то убивают? Он герой Советского Союза. Может ну, его просто используют О, видишь, он по запаху ориентируется За него столько болеет А что не на арене не бьются а, а под землей все просто по телеку смотрят О, бухлишка дизель так. Дальше копать Закрывает даже. Ничего себе. Удобно, что столик такой есть. О, там уже все раздолблено. Тогда они все прокопали. Все. С мячком Ну что, поехали. Ничего себе, у них вентиляция крепкая. Танк и мотоцикл выдерживает. В принципе неплохо что он слепой потому что был вообще ему было тяжело ну да, так хоть какой-то шанс есть угу. честно как он запах чувствует как... у него там сверху над дулом какие-то ноздрички нет что он чувствует Идея. Так. Лампочка. Помыть его. Эти тем временем. Оп. Митя, давай, погнали. Ничего. Ой, карточка так, есть. Вот Хорошо. Э, нам надо туда. Хорошо. какие так смулись, реально. Спокойно. Нет, не туда! Обратно. А, понятно, почему не туда. Ну, правильно, они же с базы вышли, а там уже эти танки-зомби. Зомбаки? Да, за базой. Заинтриговал, вот я думала, что нам покажут полностью бой с ликвидатором, а видишь... Ну, сцена меняет, видишь? Да, перетянул на две серии. Но ну, будем ждать следующий, чтобы узнать, как все-таки класс выберется. Я думаю, что выберется по-любому, он же должен. А если вам понравилось, ставим лайки. Пока. Okay.